Прицеливаюсь, прицеливаюсь. Оп! Прицеливаюсь, прицеливаюсь. Оп! Оп! Оп! Друзья, посмотрите. Летит какая-то тетрадка или что-то еще в этом роде. Сейчас я попробую к ней поближе подлететь. Благо, это не птица никакая. О! Во! Набирает. Причем набирает лучше, чем мы на планере. Представляете? Вот это да! Что такое в воздухе не встретишь? То есть это каким-то потоком воздуха. Эту тетрадку унесло и сейчас она летает. Сейчас мы попробуем в нее врезаться. Оп! Ой. Ну-ка. Вот так можно дурака повалять, да? Сейчас я прям на нос попробую надеть. Вот смотрите. Есть, есть, есть, есть, прицеливаюсь, прицеливаюсь, прицеливаюсь. Оп! Самое интересное, какая у нее должна быть аэродинамика, чтобы планер не мог эту хрень догнать. То есть я реально в спирали сейчас за счет всевозможных скольжений, конечно, теряю высоту лучше, чем тетрадка. Сейчас я до нее опять разворачиваюсь. Оп, прицел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 по левому борту пройдет. Оп. <смех> интересно, я могу ее поймать на крыло? Теоретически от этого ничего не будет нам. Это же интересно. Ну-ка. А -а -а. Когда еще так повеселишься? Еще можно только так с воздушным шариком повеселиться. Так. Прицеливаемся. Тетрадку вижу это салфетка вообще-то салфетка как ты вообще думаешь что это такое это тряпочка ну-ка тряпочка? Ну друзья по слухам это тряпочка так Лучше прицелиться мне нужно в эту тряпочку И что картонка Микрофаза. Ладно, сейчас я все-таки развернусь В правом правой спирали мне больше нравится атаковать Главное сейчас ее из виду не потерять Ну-ка Понятно, сюда никуда не денется Я потерял Видишь ее? Вот, блин, как обидно а. Но Салфеточка наша Куда ты делаешь? Хорошенькая. Поди то а? Как обидно. Но уже точно мы пролетели место, где она была. Давай поисковый спираль сделаем. Смотри внимательно. О, горе-горе-кое. Салфетку потеряли. Вот, друзья, ты даже лечешься на секунду. Такая была хорошая салфетка. Чтобы ее погонять. И поди ты. то Продуплили мы салфетку. Ладно, так, надо бы нам это вернуться с высоты набрать. А то мы так салфетки салфеткой заигрались, что все расставание. Расставание с салфеткой. Так, а мы летим под эти облака, набирать высоту. Мы подошли к облаку, оно над нами развивается. Вот склончик, с которого все это уходит, и встаем в восходящий поток. Я думаю, сила потока будет метров до 4. Вот, собственно, хотел я вам рассказать, как, от как эта салфетка смогла попасть в небо. Во-первых, сейчас достаточно приличный дует южный ветерочек. Он 25 км в час, прибор сейчас показывает. Непосредственно. Но надо сказать, что он реально больше. То есть мы сейчас летали, было и 40 км в час. А внизу ходят порывчики. Вот, возможно, лежал у кого-нибудь дома такая салфеточка. Или в кафе и ее порывом ветра подняла вверх и засосала восходящий поток который сейчас например у нас 4 метра в секунду на вариометре если вы кинете салфетку например со второго этажа или там с третьего вы увидите что она падает но она падает не очень все-таки быстро и вот скорость восходящего потока превосходила скорость салфетки что позволило салфетке воспарить подняться на высоту двух километров и встретиться с нами и уже это я считаю просто прекрасным фактором. В Альпах сейчас засуха. Стоит жара 38 градусов на аэродроме днем. По крайней мере, вчера было. Сегодня то же самое. Мы взлетели пораньше пока 35. И мы имеем полное право взлетать еще при такой температуре. Иначе дальше бензин кипит ну, у буксировщика и у нас. Надо выбраться к облаку его кромка сейчас, я думаю, где-то 600-2700 метров. Потом наша точка следующая, пить Дебюр и дальше поскачем в большие горы, купаться в облаках и охлаждаться. И вот это, конечно, возможность выбраться с зары вот в такую вот прохладу высоты, это высшее удовольствие. О, Над нами наш коллега летает. Видите, мы могли вместе с ним там быть, если бы не охотились за салфеткой. Ну а салфетка для вас это, я думаю, повод улыбнуться. Нам очень тоже понравился, не погоняться. Вот такая вот э, забавная получилась история, друзья. Я обязательно ее выложу. Потому что ну, прикольно. Вот прям сейчас вот нажму на кнопку, с неба я загружу. Истории с неба. Наша встреча с салфеткой. Э, до новых встреч, глубоко уважаемые любители лдных видов спорта. Э, до новых позитивных роликов.